С 26 по 27 марта в Таугопилсе проходил первый международный конкурс молодых исполнителей современной музыки имени Марка Ротко. В нем приняли участие более 360 детей и подростков из многих стран мира. Таугопилс показал себя очень достойно, наши юные дарования одержали победу сразу в нескольких категориях. Несмотря на то, что конкурс проходил впервые, его география оказалась действительно обширной. Заявки на участие поступали даже из Канады, Израиля, Португалии, Индии и других стран. Принимать участие могли ребята в возрасте до 19 лет. Их исполнение оценивалось в четырех номинациях – струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, игра на фортепиано и игра на аккордеоне. В жесткой конкуренции победу в группе пианистов одержали долгопилчане Албертс Олафс Устинсков и Анна Шатревича. Еще один талантливый музыкант Аркадий Горбунов стал лауреатом в категории аккордеонистов. Лучшие участники конкурса получили дипломы и памятные призы. Было предусмотрено несколько специальных призов, два из которых также получили долгопилские музыканты – аккордеонист Павел Васильков и юный пианист Егор Кошлыч. Ребята признались, что Формат, в котором сейчас проходят конкурсы, не отменяет волнения и все еще остается довольно непривычным. Но главное – любовь к музыке, которая помогает справиться со всеми трудностями. На самом деле это тоже новый опыт вот делать записи именно самому дома. В школе, может, это был бы немножко по-другому. Был такой конкурс и Галант и Таланты. Вот мы его уже в школе писали, там как официальная запись. Но тут дома, конечно, нужно себя заставить, во-первых, все это подготовить программу, всю запись сделать, и немножко этот карантин, конечно, дает свое. Такая не то чтобы лень, но разбитость, скажем так. Склейка видео, монтаж звука, все это запрещается, поэтому нужно аккуратно подбирать помещение по возможности. Например, у меня аккордеон, он довольно громкий, поэтому нужно как можно больше помещения, чтобы звук мог расходиться, иначе по ушам бьет и в микрофон извинит очень сильно. Я волновался и только два раза записывался на конкурсы. Я играл рассказом и кикбок. В музыке мне нравится то, что она просто красивая. Очень хочу поступать с большим оркестром. Лучшие номера конкурсантов можно посмотреть на YouTube-канале Latvian Contest. Часть уже опубликована, но в ближайшее время видеогалерея будет дополняться. Там же можно посмотреть записи других музыкальных конкурсов. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугопилской городской думы.